Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1590 н на нашем веб-сайте радио К и на нашем YouTube-канале. Ну и, конечно же, те из вас, кто пользуется айфонами, айпэдами с помощью нашего бесплатного приложения. Наш эфир продолжает программа. «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прошлый раз мы пообещали, что обсудим результаты заседание суда ну и наверное заодно и реакцию средств массовой информации на решение присяжных совершенно верная, неделя она прошла под э, знаком в общем-то двух так или иначе связанных с судом событий как мы и обещали в прошлый понедельник, в общем, действительно, они остались, эти события, пожалуй, основными. Даже страсти в Палате представителей чуть ушли на второй план, хотя к ним мы тоже еще вернемся непременно. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И что касается суда над Кайлом Риттенхаусом, ну, здесь уже столько всего было сказано. И я, наверное, буду в этот раз все-таки краток, в том смысле, что замечательно, что мы увидели с вами наконец-то действительно торжество справедливости, потому что человек оправдан, и слава богу. Но, с другой стороны, процесс этот, конечно, выявил всю мерзость, левых политиков и левых э, представителей средств массовой информации, э, которые делали все, чтобы повлиять на ход суда и на принятие решения, которые э, довольно быстро, в общем-то, все-таки там не дураки обретаются, э, увидев, что дело рассыпается на части, что, конечно же, на стороне защиты преимущества, а они сделали все, чтобы увести освещение этого дела от, собственно говоря, случая применения оружия в целях самозащиты к расизму, к ужасным белым людям, переверали все, что случилось, и... Застреленные где-то были черными хотя ими не были если что и кайл был белый супремасист, да и сейчас остался ну и все то вся та мерзость которая на нас обрушилась собственно и сейчас обрушивается потому что я не припомню чтобы по делу чевана где у меня много претензий было столько нервных реакции со стороны консервативных средств массовой информации Но здесь, как только Кайла признали невиновным Сразу же там все, нацизм приходит Все белые пойдут стрелять черных Кошмары, ужасы, Все против И представители спорта, и представители шоу-бизнеса Ну, мерзость, короче говоря в реальности, конечно же, не надо было этот процесс вообще раздувать, по моему убеждению, не надо было туда пускать журналистов, надо было членов присяжных как-то вообще отделить и чтобы не было даже возможности к ним подобраться никакой. Ну ладно, все обошлось. Тем не менее. Проблема-то, в общем-то, осталась и обезумевшие от безнаказанности и от своей лжи представители средств массовой информации. Не только у вас, кстати, а потому что заголовки российской прессы были э, официальны, кстати говоря, даже не наши либеральные, официальные тоже. В Америке оправдан подросток, застреливший протестующих. Это на сайте Mail.ru, если кому интересно. От него не спрячешься так или иначе. И вся вот эта вот мерзость, повторяю, она никуда не денется. И ничего здесь в ближайшем будущем к хорошему, увы, не изменится. Но хочется верить, что все-таки люди немного начнут соотносить реальность с вот, этой вот со спекуляцией и увидят, что произошло. Потому что выводы надо делать. Выводы, прежде всего, какие? Республиканцам в местных законодательных собраниях, в том же Висконсине, где, напоминаю, большинство республиканцев среди местных законодателей, надо как-то законодательство так подправлять и менять, чтобы человек, который отбивается от э, погромщиков и рискует своей жизнью, э, не попадал вот в такую ситуацию. Э, чтобы дело не доходило до такого вот безобразия, в которое превратился этот суд. Э, это при урок для всех. Судьям надо, конечно же, и юристам вообще, надо совещать пример, пример судьи Шредера. Потому что это судья, который был назначен в незапамятные 80-е годы либеральными демократами, либеральным демократическим губернатором, и сам вроде бы он никогда не отличался ничем таким консервативным, да и вообще в взглядах его молча известно. И слава Богу, потому что этот судья работал как положено судье. Вне зависимости от того, кто его назначил, какие у него взгляды, но то поведение судьи его работа это должны стать образцом. А не то, что о нем написали, мерзавцы тут другого слова я не подберу. Из левых СМИ призываю кто-то, что мне телефон не так зазвенил, посмотрел он не туда, еще что-то. Ну, короче говоря, черт знает что. Поэтому Кайл, я считаю, надо оставить в покое. Все эти разговоры, что там его чуть ли не в Конгресс или в штат конгрессменов, не надо. Парень явно запутанный, что он там уже заговорил, что чуть ли не БЛМ поддерживает, и понятно, что у него сейчас в голове черт знает что. Видели, что он, конечно, малый хороший, но явно не образец гениальности, и ничего страшного в этом нет. Он поступил правильно, он выставил, все мы, конечно же, переживали в момент чтения вердикта, это действительно был момент сильный. Но сейчас, я считаю, пусть парень приходит в себя, свою жизнь обустраивает, и так ему тяжело придется, потому что левые ублюдки ему еще долго это будут припоминать. Поэтому Кайла не надо трогать никому, ни правым, ни левым. Пусть живет себе спокойно и сам решает и свои взгляды, выстраивает сам после случившегося. Ну, а что касается судов, это я уже примерно вам светил. А Беннон. Другая ситуация, связанная с судами. Беннон он периодически то появляется, то исчезает. В этот раз он угодил под, под раздачу. В связи с совершенно никому не нужным и довольно-таки э, дурным э, комитетом палаты представителей э, по расследованию пресловутого 6 января. Э, в принципе, было понятно, что комитет этот э, имеет своей целью в общем-то, не, э, не столько следственные методы, сколько карательные. Ну, вот, собственно говоря, это и подтверждается. Я очень э, быстро напомню, э, что в принципе, само по себе вот это вот презрение Конгресса, так называемое, это ничего страшного оно в себе не несет. Его изобрели не демократы и не вчера. Оно так или иначе используется еще с конца 18 века, ни много ни мало. И пик его приходился на работу... Комитета того самого по расследованию антиамериканской деятельности Палата представителей И вне зависимости от того, кто этот самый комитет возглавлял Ну, пожалуй, самые известные случаи были, когда возглавлял его Парнал Томас, республиканец Потому что это конец 40-х годов Тогда, например... Попали, попали туда немецкий коммунист Герхард Тайслер такой, и с ним заодно, так или иначе, связанный с ним адвокат Леон Джозефсон и деятель американской Компартии, и, как потом уже оказалось советский агент Юджин Деннис такой. Все, в общем-то, трое так или иначе были, безусловно, коммунистами. Все трое вели себя черт знает как – и все трое получили по заслугам. Майслер потом сбежал в ГДР, кстати говоря. А вот Джозефсон и Деннис, помнится мне, в тюрьму-то все-таки отправились. Потому что, я напоминаю, как это работает, если палат, комитет считает тот или иной, что человек ведет себя неправильно и выражает презрение Конгрессу, то по голосованию это доходит до суда. Суд уже решает. Что и как наказание там штраф и до года тюрьмы. А, ну, естественно, самые знаменитые люди, которые угодили под это самое презрение конгрессу, это голливудская десятка. Это голливудские коммунисты, преимущественно сценаристы, которые устроили, ну, в общем, просто цирк на уровне не самых лучших сценариев, и режиссер там был, как минимум, один, да, Дмитрик. Там, Лоусон, Малтс, Бесси, Ларднер, ну, сейчас их, к счастью, мало кто помнит. А Трампа знаменитый, пожалуй, самый известный из этой честной компании. Ну, вот они все себя вели черт знает как, они откровенно хамили тем, кто вел процедуры, собеседованию я бы не назвал это допросами и даже кстати говоря многие либеральные авторы в общем-то признают что так, голливудская десятка конечно же сама себя высекла что называется потому что они себя проявили ну самый худший страны а Комитет по расследованию антиамериканской деятельности, он наоборот предстал вот таким образцом защиты, каким он собственный был, сказать, американской демократии, американской конституции. Но, сами знаете, потом голливудскую десятку обвелили, прославили, что они несчастные жертвы, они а не люди, которые устроили все это для личной рекламы, пусть даже они в тюрьму отправились, но ну, тем не менее. А, и еще из интересных э, вот таких вот э, людей точнее, даже не людей, люди были не очень интересны, прямо скажем, э, из более менее интересных дел это то, что когда уже э, комитет возглавлял, например, демократ Джон Вуд, это уже Начало 50-х годов, то там э, попал такой деятель, как Артур Макфол, под э, обвинение в презрении Конгрессу, который, и здесь вот интересный параллель, кстати говоря, э, он отказался представить э, документы Конгресса по гражданским правам и, соответственно, отправился тоже добывать заключения. Но не только, кстати говоря, разнообразных коммунистов преследовал комитет, правильно делал. Одним из последних таких громких событий была история, когда уже в шестьдесят пятом году, и когда комитетом тоже руководил демократ Эдвин Уиллис, один из лидеров Куклукс-клана, Роберт Шелтон, тоже был признан виновным в неуважении к Конгрессу и получил, в общем, полное наказание, штраф и год тюрьмы. То есть, в принципе, где-то до 70-х годов этот, этот институт, это, вернее, правило привлечения публики какой-то, прямо скажем, малодостойной к, за неуважение, оно себя полностью оправдывало. Но когда в начале 70-х годов Конгресс и суды устроили охоту на Никсона и его администрацию, то вот с этого момента, пожалуй, в большей степени сам процесс этот стал не столько реально связанным с выяснением обстоятельств и с наказанием людей, которые действительно себя вели недостойным образом, сколько в такую партийную борьбу. Потому что, заметьте, когда боролись с коммунистами и куксклановцами, то комитет тот, комитет тот самый возглавляли демократы и республиканцы, и все было нормально. А когда же мы с вами видим, кто получает большинство, тот в реальности и начинает привлекать представителей администрации противоположной партии или просто неугодных людей. Но самым, наверное, громким событием было, когда в начале 70-х годов Гордон Лидди, помните, у нас была даже про него передача, если у кого есть желание, можете поискать, после его смерти мы ее делали, то есть в этом году, совсем недавно. Лидди, он уже на тот момент обретался в тюрьме за участие активное и за организацию э, пресловутого Вутаргиевского взлома он был одним из организаторов. А, так вот э, лиди у него даже он даже по, по нескольким направлениям э, привлекался. То есть он отказался сотрудничать по отергету категорически и за это получил соответствующее взыскание и привлечение к суду. Но еще его, так как, напоминаю, он до того, как работать в комитете по переизбранию президента, был еще и агентом ФБР и, в общем-то, довольно-таки сильным. Так вот, его еще привлекали для того, чтобы он дал показания. Под комитету по делам разведки Палаты представителей, но Лиди счел, что да, цель была в том, чтобы выявить и по возможности обнародовать секретные операции спецслужб, в том числе в БР, которых Лидди знал. Лиди считал, что эти действия Конгресса они нацелены на разрушение спецслужб, поэтому он отказался сотрудничать и, в общем, получил тоже тюремный срок. Но так он уже сидел, ему это было абсолютно все равно. Но для демократов пример Лиди он, в общем, достаточно характерный, потому что в его случай это как раз для меня, например, поворотный момент, когда надо выбрать вот такую яркую фигуру и вот ее сделать его ее виноватым. И еще вот обязательно, чтобы с тюремным сроком, то есть понятно, что там коммунист, куклук сканворцев, но никто особенно не, ну кроме левых каких-то или отморозков каких-нибудь не будет их особенно защищать так или иначе. А вот, не то, что защитник, кто будет особо внимание обращать. А вот когда берется человек, который связан с каким-то институтом или связан с администрацией, вот это, да, серьезно. И Лидди, который был вот воплощением ФБР старого, Гуверовского, был воплощением закона и порядка Никсоновского, вот то, что, да, вроде бы законный порядок, а смотрите, какой он, это действительно сработало. После этого довольно долго в основном презрение Конгресса оно не переходило к каким-то серьезным мерам, то есть, да, вынес, вынесена резолюция, там, я напомню, кто из недавних, Холдер, Лернер из налоговой службы, совсем недавно, Вулф, Бар, все они так или иначе, ну, объявили, им всем выносилось поощрение, а, поощрение, а, а, порицание, но дальше этого дела не шло. Но Беннан фигура такая, сами понимаете, яркая, и с ним а, его просто так бы не отпустили. И когда он, соответственно, отказался представлять документы, связанные с пресловутым 6 января, отказался реагировать на повестки, ну вот его спешно и оформили, что называется. А Беннан спокойно реагировал, даже сказал, что мы так обрушим режим Байдена таким образом. Но понятно, что сейчас демократов заботит то, чтобы Трампа так или иначе выключить из игры. Тем более, есть э, возможность такая, не знаю, пойдет это Трамп, конечно. Но, кто знает, в следующем году, через год, можно получить большинство в Палате представителей. И кто-то, опять, при правильном... Э, использование всех возможностей, если Трамп, опять же, повторяю, за это согласится, может так получиться, что Трамп станет вообще спикером палаты представителей. Многие республиканцы предпочитают этот вариант даже, а не его президентство. Ну или если даже Трамп не будет это делать и пойдет в президента, то, конечно же, тоже надо изо всех сил его дискретировать и так далее. И, понятное дело, Беннан в этом плане удобное мишень, и... Любой скандал с ним связанный, любое обвинение против него, оно, ну, естественно, будет нацелено как на Трампа, так и на всех кандидатов, которые, так или иначе, республиканские будут себя позиционировать да, такими посттрамповскими. Это уже с Элдером, мы видели, использовалось, а теперь будет еще лучше. Вот посмотрите, Беннон, приближенный Трампа, он такой секой, э, сел за неуважение к Конгрессу. А, так что здесь э, в реальности, конечно же, к, э, к прошлому э, достойному, как вы уже поняли, на самом деле, вот этой, этого правила ну, связи нет. Поэтому, конечно же, неуважение к Конгрессу – это нормально. Я имею в виду не само неуважение, а привлечение к ответственности за него. И, конечно же, никуда мы не денемся от того, что это еще будет снова и снова. У Конгресса такая возможность есть. Вопрос в том, чтобы это прекратилось уже и перестало быть способом просто насолить неугодным политикам, а стало тем, чем оно было, а именно борьбой с настоящими врагами, коммунисты, Куклукс-Клан да кто угодно. А вот, к сожалению, этого становится все меньше и меньше, и вот это, наверное, грустный исход. Поэтому, если по поводу Риттенхауса мы можем быть довольны, то вот история с Бенноном, вне зависимости от отношения к Беннону и Трампу, она скорее вызывает опасения даже не за него самого и даже не за Трампа, а за работу Конгресса и за то, во что старые правила могут превратить те люди, которые одержимы лишь местью, личными счетами и так далее, и так далее. Поэтому вот такие у нас параллели и различия этих двух историй. История Бендона еще не закончена, будем за ней следить. Но если сумолка, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Как вы думаете, медиа будет освещать <сёк> процесс над Гислейн Максвелл? <сёк> <сёк> Нет, не думаю. <сёк> Точно <сёк> им это не интересно. А много... вот если она вдруг загадочным образом с собой покончит, то вообще про нее быстро забудут. Слишком много имен может зазвучать на этом процессе, который еще появится. Да, это неинтересно, тут какой вам супремассизм. Как-то ничего не получится. В общем, нет, средства массовой информации будут искать что-то другое. Где там еще каких белых арестовали, которые что-то не то сделали и так далее. А скандалы, которые могут затронуть крупные какие-то элитарные семьи, кланы и так далее. Ну, нет, зачем? Это, это неинтересно. И еще одно трагическое событие, которое произошло вчера, это я знаю, по-русски мы говорим Вакеша, а на самом деле американцы произносят вакеша. Это тоже в Вискансине город, где 39-летний афроамериканец на траке, на SUV протаранил парад, посвященный Крисмасу. Дети, в общем, четверо, по-моему, погибших, там 45, что ли, человек в, в госпитале пострадали. И некоторые особо одаренные левые шутят по этому поводу, что, дескать, он защищался от толпы, ну, как бы проводя... Ну, конечно, проблемы. при этом заметь, там это мистер Брукс, он БЛМ, вроде бы, замечен был в антисемитизме люто ненавидел, естественно, Трампа, поэтому что-то о нем пишут на первых полосах. Yeah. Нет, нет, проходит все тихо. Хорошо, давайте сделаем небольшой перерыв, после перерыва вернемся, продолжим. Если будут вопросы, звоните после рекламы. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии 847-400-5200. На тот случай, если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете позвонить и задать. Ну и по традиции переходим к Европе, к Ольстеру. Да, наша очередная э, глава ольстровских э, историй, э, предпоследняя, увы, для меня, но, выбирая тему, в этот раз я, так или иначе, конечно же, был вдохновлен, если можно так сказать, историей Кайла Риттенхауса, потому что в Северной Ирландии ольстерские лоялисты в Твиттере они, в общем-то, очень эмоционально отреагировали на оправдание, потому что они поддерживали Кайла очень сильно, поверьте мне. И можно понять, почему в Уольстере, в Северной Ирландии, если угодно, знают, что бывают случаи, когда свои права ну, приходится отстаивать действительно с оружием в руках. И более того, когда собственные же власти... Хотя вы готовы их поддерживать, и быть им лояльны, но они оборачиваются против вас и их становятся порой вашими врагами. Поэтому сегодняшняя наша история – это о том, как добровольческие силы Ольстера в своем первом проявлении они обратили внимание на себя и обратили внимание на Ольстерский лоялизм в период 12, 1912 по 14 год. Я немного рассказывал уже об этом в майской передаче, когда мы говорили про образование Северной Ирландии. Поэтому подробности того, как принимались вот все эти законы о гоморулях, которые, собственно говоря, и дали независимость Ирландии, я здесь их опущу. Просто замечу, что для лондона для власти ирландия была такой какой-то однородной массой никого она особенно не интересовал ну и как только да вот империю надо было сохранять но когда решили что это себе дороже то было решено вот дать им свое правление такое подобие независимости и никто не подумал о людях которые заселили север ирландии а это были как раз Ольстерские шотландцы, так называемые, или ирландские шотландцы. И они считали, что должны остаться в составе королевства. Но столкнувшись с ситуацией, когда с одной стороны ирландцы, которые не очень к ним дружелюбно относятся, с другой стороны собственное правительство которые готовы их предать и вообще не особенно интересуются, чем они отличаются от населения в остальной части Ирландии, было понятно, что ольстерцам придется противостоять и тем и другим. Важная деталь, еще раз ее напоминаю, жители Ольстера не хотели захвата каких бы то ни было территорий. Жители Ольстера не хотели никаких конфликтов с ирландцами жители ольстера они хотели просто чтобы их оставили в покое их устраивало положение в составе соединенного королевства поэтому все о чем они просили это на здоровье пусть ирландцы получают то что они хотят но нас не надо трогать вот у нас тут свое большинство мы тут всем довольны отстаньте от нас пожалуйста все но властям это было невыгодно, и начиная с Гладстона, преимущественно представителя либеральной партии, консерваторы все-таки, даже назывались консерваторы и юнионисты, они пытались сохранить союз. Но Эсквид и премьер-министр тоже все были озабочены тем, чтобы поскорее уже от Ирландии избавиться, и все. И вот тогда стало понятно, что надо спасать Ольстер. Появились лидеры, о которых вам рассказывал, прежде всего, Эдвард Карсон и Джеймс Крейг. Карсон более такой, а, как оратор, более интеллектуальный лидер, тем более он родом был из Дублина, а не из Ольстера. А Крейг большей степени организатор, человек с прошлым, Карсон – юрист, Крейг с прошлым в бизнесе и в военном деле. И в 2012 году был в сентябре подписан так называемый Ольстерский ковенант, где было объявлено о том, что Ольстер не желает принимать вот этот самый гомруль, который вот самое время двигался через британский парламент. И тогда же сформировались добровольческие силы Ольстера, Allster Volunteer Force, не путать с более поздней боевой организацией, которая появилась уже в 60-е годы. Ольстер Volunteer Force, или добровольческие силы Ольстера, это было народное ополчение. Туда вступали обычные граждане Ольстера, ну и, естественно, туда... при так или иначе привлекались офицеры, в основном бывшие, конечно же, и люди, которые считали своим долгом помочь Ольстеру. Не обязательно с самой территории Ольстера, из Британии. Скажем, Уилфред Спендер стал офицером одним из, одной из ведущих фигур. Они тренировались, они проходили обучение, и британская армия, и британская местная, там не британская, местная полиция, они так или иначе реагировали на все это ну, достаточно спокойно но процесс по независимости ирландии он продолжался тогда стали разрабатываться уже вполне себе основательные планы по тому как создать провести такой своего рода можно сказать, наверное, переворот военный, и сделать Северную Ирландию, Ольстер, вернее, тогда еще не было разговора о Северной Ирландии, Ольстер независимый со своим правительством, и потом уже, исходя из ситуации, договариваться с Лондоном, как себя вести дальше. При этом все шло к тому, что жертв должно было быть минимальное количество, потому что британцы, находящиеся в Ольстере, воевать особенно не хотели со своими же. А, а ольстерские добровольцы, они, наоборот, все, все больше и больше набирали свое мастерство военное, и они уже были разработаны планы, как, как что захватывать, как блокировать какие основные дороги, да, почту, телеграф, телефон. Я не шучу, кстати говоря, еще до наших товарищей, хотя я их, конечно, их, ни в коей мере не сравниваю. И все было так или иначе готово к тому, чтобы прибегнуть к самым крайним мерам. Далее в дело включился лорд Милнер, весьма авторитетный политик. Лорд Милнер, он считал, что жители Ольстера – это настоящие британцы, а ирландцы – это вот такая враждебная публика, которая будет одержима тем, чтобы загубить настоящий британский дух на территории острова Ирландского и уничтожить вот этот вот островок настоящей Британии, каким был Ольстер. Поэтому Милнер включился в дело очень активно. Он стал создавать уже в самой, на основном британском острове, так скажем, общество защиты и поддержки Союза. Он стал собирать деньги, добиваться в этом плане очень больших успехов. И он стал даже устанавливать контакты с представителями вот этого ольстерского шотландского комьюнити в других странах. А, к сожалению, с Соединенными Штатами там получилось похуже, потому что хотя в Соединенных Штатах Ольстер практически их создал во многом, и национальный характер очень сильно сформировал но вот в политике к сожалению ирландцы уже стали ирландской лобби стала набирать все больше и больше э, мощь но шотландия австралия новая зеландия казалось бы да, такие далекие места но они тем не менее оказывали помощь особенно канадцы канадцы даже были готовы участвовать в каких-то боевых действиях, если до них дойдет на стороне Ольстера, потому что там выходов из Шотландии довольно-таки много. И Милнер, не останавливаясь на этом, даже пользуясь своими связями, стал привлекать экономистов для того, чтобы в Ольстере была создана своя валюта, и чтобы такое вот это вот временное, все подчеркиваю, что это временное, временное независимое государство, ну там были бы какая-то экономическая действительно независимость. Далее, Милнер не остановился на этом, и пользуясь тем, что, как я уже сказал, очень сильная была симпатия со стороны армии кольстеру, он начал, остановил такую вот, если угодно сеть, потому что британские офицеры, они охотно сообщали в Ольстер все планы военные, которые обсуждаются в Лондоне. Они не видели в этом никакой измены, ничего такого. Наоборот, они считали, что правительство изменяет своему народу и предает Ольстер. И зачастую так получалось, что Карсон, Крейг, Уилфред Спендер или Фредерик Кроуфорд, о котором чуть позже, они узнавали о решениях каких-то кабинета министров сразу же, как только эти решения принимали. Или получали данные, на основе которых эти решения принимались, даже раньше кабинета министров. Такое тоже было. Но возникла одна проблема, а чем, если не дай бог, все-таки? Хотя, как я сказал, все очень надеялись, что удастся уладить все. Если, не дай бог, дело дойдет до боевых действий, тем более, что там ирландцы могут включиться все-таки, а где брать оружие? И вот тут, после долгих попыток, Фредерик Кроуфорд, такой офицер, который сам был родом из Ольстера, он в Германии нашел еврейского бизнесмена Бруно Спиру. В разных данных имя его по-разному называется, там еще и Бенни, и Бруно, но вроде бы все-таки Бруно, а Бенни, это так его по-приятельски называл Кроуфорд. А Спиро оказался человеком, который сразу проникся, кольстерцем большой симпатии, и действительно помог э, очень серьезно, находя оружие и представляя его Кроуфорду. Более того... Спиру оказался по смелости и по авантюрности, ничуть не уступал он Ольстерским своим друзьям. Например, была история, когда он предложил Кроуфорду опробовать пулеметы и пригласил его никуда-нибудь, напоминаю, мы с вами говорим, это 13-й год, то есть дело идет к войне. Он пригласил британского офицера опробовать оружие для покупки на немецкий, на минуточку, боевой полигон. И выдал его за немецкого офицера. Кроуфорд там, да, говорил, я, я, зергут на тюрлих, так как больше он ничего по-немецки не знал. Но, тем не менее, он смотрел, там немецкие солдаты ему помогли, показали, как все работает, как все стреляет. Он все понял, и тут язык не нужен, военные все дела. И после этого, действительно, при помощи Бруно Спира, огромная партия оружия была загружена и отправилась потом в Северную ну, Вольстер все-таки. Тут, правда, у этого путешествия были свои издержки. И знаете, очень часто люди путают страны, похожие названия. Австрия, Австралия, например. Так вот, Ирландия и Исландия, они по-русски, по-английски тоже очень похожи. И штука какая, в это же самое время, то есть в начале 19 века, у датчан были очень напряженные отношения, потому что Исландия, которая находилась так или иначе под контролем Дании, была озабочена тем, чтобы добиться тоже своей полной независимости. И когда вот этот самый корабль двинулся в сторону Северной Ирландии, просто Ирландии тогда еще, с грузом оружия, то его датчане чуть было не перехватили, потому что они полагали, что речь идет не про Ирландию, а про Исландию. И что вот это самое оружие, оно попадет туда. И э, прознали они об этом. Э, там, опять повторяюсь, долго они пытались заблокировать движение корабля. Но, тем не менее, удалось разобраться и Вольстер прибыть. Но тут возникает другой вопрос. Все-таки оружие, сами понимаете, не просто так. Э, и как его разгружать, не привлекая к себе внимания. И здесь... Э, в добровольческие силы Ольстера провернули, наверное, одну из идеальных операций вообще в мировой военной истории. Они захватили несколько городов, прежде всего, Ларн такой портовый город и, собственно говоря, с этим Ларном мы связаны. Иногда даже называют эту историю Ларен Ганнин операция". А, и э, без единого выстрела, э, без единой жертвы, конечно же, просто входили подразделения добровольческих сил Ольстера, э, блокировали все входы и выходы из города. Если в городе находились э, английские солдаты, они говорили, без проблем, делать что хотите, только чтобы не было никакого насилия. Добровольческие силы Ольстера тоже были заинтересованы в том, чтобы никакого насилия не было. И все нормально, груз приехал, оружие было получено. То есть в 2014 году все было готово, так как уже, вот -вот уже был принят этот самый закон, гумруль пресловутый. Северная Ирландия, точнее, Ольстер опять, я уж не обессудьте, так и так, чтобы было понятнее. Они были готовы к тому, чтобы приступить вот к провозглашению своего правительства и к борьбе с Ирландией и с предавшим их Лондоном. Немцы интересовались происходящим и пытались установить контакты как с Ольстером, так и с Ирландией. Тем более, Крейг иногда говорил, что мы лучше будем дружить с немцами, чем с Ирландией. Карсон вроде бы тоже в Германии бывал часто, но у него было довольно интересная претензия. Он говорил, что немцы слишком любят социализм, поэтому они рано или поздно из-за этого социализма доиграются до серьезных проблем. Ну и, мол, как бы, Ольстер, социализм чушь, и нам с ними будет сложно иметь дело. дела. Но в реальности, конечно же, все это было так... Э, скорее использовалась пропагандой. Серьезных контактов у немцев э, с ольстерцами не было, как потом выяснилось. С ирландцами получилось, потому что, э, забегая вперед, восстание 16 -го года, оно с Германией было довольно сильно связано. Но, как бы то ни было... В Лондоне все-таки стали понимать, что что-то здесь не то. И если люди готовы с оружием выступать за свою свободу, чтобы их никто не трогал, то, может, с ними лучше и не связываться. Поэтому этот законопроект, он повис. Потом началась война, и добровольческие силы Ольстера, они пошли воевать. И тот же самый Спендер участвовал. Они стали основой 36-й дивизии, так называемой Ольстерской, которая понесла огромные потери. Тоже я вам про это рассказывал на полях Первой Мировой. И когда бои утихли, когда все закончилось, то правительство, в общем-то, поняло, что... Ирландия – это не единое пространство, что там есть люди гордые, которые знают э, себе цену и которые готовы свою свободу защищать, повторяю, и произошло, в общем-то, то, что произошло, а именно… Уже в 2020 году был принят новый закон, тем более там в Ирландии продолжались уже свои беспорядки, согласно которому, как и добивались Карсон, Крейг и добровольческие силы Ольстера, Север он остается нетронутым. Правда, не все девять графств Ольстера, а только шесть. Но что есть, то есть, Ольстер был спасен, можно сказать, Северная, появилась Северная Ирландия, вот столетие, которое мы с вами и отмечаем в этом году. Ну и немного, что стало с героями нашей истории. Карсон, он не занимал каких-то постов внутри Северной Ирландии, хотя был важным человеком в в, правительстве, в том числе во время войны самой Британии. То же самое и с Милнером произошло. Крейг стал премьером Северной Ирландии и по сию пор остается одним из лучших, который определил ее такое консервативное развитие так или иначе. Уилфред Спендер был героем Первой мировой войны. И оставил много воспоминаний о героизме выходцев из Ольстера, рядом с которыми он воевал. А вернувшись, у него были там некоторые проблемы из-за того, что в Северной Ирландии, как он считал, недостаточно прав у католиков. И поэтому он испытывал личные какие-то проблемы. Но он принял приглашение и реформировал добровольческие силы Ольстера. Помог созданию, например, полиции местной. И то самое оружие, которое, в общем -то, вот, про которое он рассказывал, оно, в общем пригодилось для того, чтобы вооружать полицию. Так что Спендер все равно остался в Северной Ирландии связан. А Кроуфорд тоже участвовал в войне, он хотел, очень стремился и к участию во Второй мировой, тем более у него были личные счеты с немцами, нацистами, о чем чуть позже. Но его уже не взяли по возрасту, он умер в 52 году. Самый трагический герой этой истории – это Бруно Спиро, потому что они с Кроуфордом оставились в очень хороших отношениях, были друзьями, после Первой мировой встречались. сперва очень расстраивался, что происходит с Германией, но оставался там. И, увы, в 1934 году у него был нацистами изъят его бизнес, он был позже арестован и отправлен в концлагерь, где и умер. Поэтому, как я и сказал, для его друга Кроуфорда участие в войне с нацизмом это было действительно уже личным делом, но ему, увы, не позволили этого сделать. Ну и последний герой, я его имени называл, но чтобы вам было, вот, особенно израильским слушателям, обратили опять внимание на интересные параллели. Был еще один персонаж, который родом был из Ирландии, так скажем, основной, но был женат на... Его жена была родом из Ольстера, как раз из Белфаста. И он... этот. Был полностью их поддерживал. Он возглавлял, хотя сам порой говорил, что для него это просто работа, а не какое-то идейное дело. Он возглавлял отряды добровольческих сил Ольстера из западного Белфаста по перевозке оружия, про которое вам рассказывал. После того он участвовал в Первой мировой войне, и судьба забросила его никуда-нибудь а на Ближний Восток, где он проникся другим важным делом и стал одним из самых известных сионистов. Догадались, о ком я? Это, конечно же, Джон Генри Паттерсон. То есть, как видите, человек отличился тем, что э, помог и ольстерским лоялистам, и сионистам и это, в общем-то, лишнее доказательство того, что э, ольстерцы, они вот, связаны с Америкой, с Израилем э, и с, со свободой самым э, лучшим образом. Э, и все достойные люди, по моему, конечно же, мнению, так или иначе их поддерживали. И история Паттерсона – это вам еще одно тому подтверждение. Поэтому, как видите, действительно... Я думаю, вы поняли, что параллелей много. И нам есть за что уважать и ольстерцев начала XX века, и жителей Северной Ирландии сегодняшнего дня, и понять, почему они радовались оправданию Кайла Риттенхауса, и... Изучать тоже, да, да, американская история интересна, но, видите, у нее есть интересные параллели и северо-ирландской. Поэтому у нас с вами еще одна история осталась про Северную Ирландию в декабре. Ну, а история добровольческих сил Ольстера и... Их борьбой за независимость, за свободу Северной Ирландии на этом, наверное, на сегодня закончен. Если Сергей что-то добавит или есть какие-то вопросы, там еще у нас минуты, наверное, есть, то с удовольствием передам слово. Спасибо огромное, Иван. Как всегда, очень много интересной информации. Спасибо. Просвещаете нас относительно Северной Ирландии, поскольку мы погрязли в своих тут заботах, хлопотах. Вот, в частности, интересно, не знаю, слышали вы или нет, пару моментов доктор фаучи выразила беспокойность ростом числа госпитализированных среди полностью вакцинированных то есть раньше об этом ну вы помните зиц председатель сказал что пандемия это пандемия не вакцинированных а сейчас вот уже и доктор фауст <coughs> признал что ну, вот это от нас тоже никуда не девается проблема. Другое дело, что, видите, за нее уже преследуют. И э, это сейчас едва ли не главный объект цензурирования, если что-то начинаешь говорить неправильное про вакцины. И у вас, и у нас, кстати говоря. Да. Несмотря на то, что Билл Гейтс, э, так сказать, отец-вдохновитель всего этого бедлама, Выступая в Англии, заявил, что да, конечно, вакцина, к сожалению, не работает так, как надо. Она не предохраняет от заражений, от распространения, поэтому мы должны выбрать другой путь. То есть они уже нам готовят нечто, что-то совершенно иное, очередную партию. Хорошо, так или иначе, мы об этом еще, очевидно, будем говорить, вынуждены будем говорить. Спасибо огромное и до встречи в следующий раз. Спасибо, до встречи.